18 дней и всего три из них в море. Это действительно насыщенный круиз на старой доброй Коста Фортуна. Такое впечатление, что этот лайнер делает всю работу – то он в Сингапуре, то в Питере, а через год уже в Доминикане. Настоящая рабочая лошадка флота Коста Круизес. Заказывая этот круиз у нас, Вы без всяких доплат получаете огромный бонус в виде сопровождающего на борту. Его задача – всемерно помогать, решать любые вопросы, подсказывать и рассказывать. Кроме меню и программы на русском, вас ждут познавательные лекции в море и береговые экскурсии на русском. Так что вы точно не потеряетесь, не растеряетесь и не заблудитесь в квартале H&M в Стокгольме, где лайнер стоит целых три дня. Красивых вам круизов и ярких впечатлений!